Большой результат. И получила моя дочка. Ты слез не скажешь. Мои дочь, вот она... Мы все плакали. И когда любовь Дмитрий, она пришла и рассказала эту еду. Да-да-да. Она, значит, всю беременность проходила очень хорошо. Но когда настал срок брачности, значит, ей сказала, через два дня родишь. Но вечером зять приходит и говорит, что, наверное, Вика сегодня родит. Вызвали скорую помощь. Скорая приехала. У нее давление было 160. Увезли ее в больницу. И это больница в общем поставили ей магнезию прекратили родовую деятельность сказали родишь сама через, через 4 дня она просила чтобы ей сделали кесарево кесарево не, не делали ничем не занимались когда ребенок уже не мог находиться там уже стал погибать ей сделали кесарево я позвонила она говорит мама сейчас не звони не сделали кесарева и а что с ребенком неизвестно. Когда врач пришла, короче говоря, они вытащили мертвого ребенка, они его оживили, оживили и значит она там три дня пробыла, нашела его в роддоме, увезли ее ребенка увезли в клиническую в детскую больницу, ее выписали домой. Сразу стали говорить о том, что ребенок будет нормальный ребенок, вот вас будет дурачок, слепой, глухой. Ну, в общем, ни одного светлого слова они ей не сказали. Хотя вина была именно врачей. Но она говорит, мама, не пиши жалобу, потому что они стоят все над ней, над ребенком. А я говорю, так они потому что не хотят получить детскую смертность. Вот они, это самый плохой показатель для родильного дома. Они увезли ее, ну, сказали, значит, на искусственную вентиляцию легких у нее была, она была 15 дней. И ничего хорошего не говорили. Они на ней поставили крест. Единственное, что они ее кормили через зонтик, так как у нее не было глотательного рефлекса. Кормили ее и внутривенно делали системы. Больше они ничем не занимались, потому что ну, кормят, да и все, чтобы сохранить жизнеспособность ребенка. Она потом говорит, мама, они же ничего не делают, давай хоть попробуем твои капельки. Ну, мы пришли к Наталье Симоновне, говорим так, так, она подобрали капли. И я говорю, ну ты капай. Она даже была отдельно от ребенка. Просто они ходили во время кормления в реанимацию. Она ей стала давать эти капельки. Врач, да, еще плюс к этому, ребенку поставили эпилепсию. в общем, полностью больной ребенок. Ей только говорили то, что... Готовься к тому, что ребенок у тебя будет инвалид, готовь семью к тому, что у вас в семье будет инвалид. Потом, значит, в течение двух недель ребенок стал на глазах, на глазах меняться. Врач, который работает там, говорит, я не знаю, этого не должно быть.